так здорово. Не я включу запись без веб-камер. Все нормально, нормально, абсолютно кончал Я думаю, без стрима лучше снимать, дядя да, Димас? Короткий видос снял, нарезки сделал, кое-какие выложил шорты. Например, и потом выложил вот, хоть, например, геймплей на летсплей. play это минуты три, три с половиной. все Больше выкладывать, я не знаю. Сейчас с интеллектуальным способностями подписчиков. По-моему, никто дольше пяти или двух-трех минут смотреть ролик не сможет, потому что.. <звы> <звы> а, я... а я. не знаю, Марианна. А можно палкой зоппи ковыряться? вот и все. А все, что способен. Так, карта. Это что у нас? Не ну, понял. Что за поплесень? Пап поплесень? Там я не пойду. Там ПТ. Вот пик. Это что? КЗ. Элгаш. Элгаш. Вот я, втянь. Вот я, Это был И богу сняли. Оу, oh, да, точно. Вот вот, вот Уголвить. Ну Тайм спик. Спик тайм. Вот, Тайм спик за извлечёнными модами. Будьте внимательно представлены. Ясно, лузеры. Тайм спик, а не тайм спик. Лузер. Иллюзер. Это был ролик, спошёл. Ведро, ведро с болтами. Ведро с -а болтами. Ведро -а -а. Один сдох. Катопотник. Сука. Сука. Если ты не умеешь играть, сдохни, сука. А -а -а. Я ему засадил. Я ему ставил Болташлянского. <сослужит> <сослужит> Не пробил. На удачу я ему метнул, блядь. Вроде в башню попал и пробил. Как? Ну давай, давай, блять. Эх. Нано. Я усыка. Гамасеки. Ебучие моли. Я читаю комментарии, которые пишут в чате в I'm so sorry, man. Okay. там ничего нету, у ютуба есть шерсть, только на жопе. Что они могут? Что они могут? Они могут только высасывать башню. Все. Подумаешь, сматерился немножко. У меня стоит хомптерий. Да, слушай, 16 лет, так что, не так уж и страшно. Да, ну пробил. Если у меня есть будет фиаско, братан. Гара! Оба! Готов! блять на на на на на на на на на на на на на на на на на Гори, блядь. Полыхай. Ну-на. Не, не, не. Блядь, а пацаны, ну Ужас. Ужас. Ужас. Ужас на болтан на болтан на болтан на болтан на тише, тише, тише сука да ебаный брат, ты заебал вот оттуда ты нахуй уцеливаешься вылезла крыса сука Ты, блядь, а? А, спать я утра. Okay. Yeah. Да, я помню, хвосток. стоять, да? Он будет похвосток. 6 гребаных хп осталось да. Ну да слушай летсплей проще снимать Димас Вообще не паришься сидишь у кого там, Кто там что-то зайдет Ты просто никого не ждешь Снял летсплей, все потом витус выложил, обработал маленечко У нас сейчас эра коротких видео. У нас в основном смотрит только короткие. Чтобы был как можно короче, как можно больше сжатой информации. Все. Как показать свою жизнь за блядь, 30 секунд? Или за 15 секунд? Блядь. Что это такое? Блин, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, А? блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, да-да. Где-то там лайки поставил. На на. Лично. Ах, ты блять.